вторая модель Пчак Хасан ручка также сделана из дерева но уже без центральной железной вставки вставки из перламутра ну и лезвие из дамасской стали общая длина Ножа 28 сантиметров, длина лезвия также чуть больше 16. См. Ручка из зеленого дерева, ручка из красного дерева. фаворит моего этого обзора конечно вот эти три модели это карим адалат и хасан они а, наиболее наиболее аккуратно сделаны но в принципе тут придраться не к чему в этих ножах Качество, качество изготовления очень высокое.